Всем привет! В эфире Универньюз С вами я, Елена Земского. Итак, смотрите сегодня. В Лениногорске прошла просветительская акция Казанского университета «Научный десант КФУ». Участники из разных субъектов Российской Федерации собрались на Третьей Всероссийской студенческой олимпиаде по арабскому языку в КФУ. В Казанском университете прошла Всероссийская научная конференция «Конкурс имени Толстого». Масштабная просветительская акция Казанского университета «Научный десант КФУ» продолжает свою работу. Какой город стал следующим пунктом посещения команды ВУЗа? Ответ в следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете прошло открытие третьей всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку с международным участием. Подробности расскажем в сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось открытие третьей Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Олимпиада призвана способствовать развитию интереса к арабскому языку, истории, традициям, литературе и культуре арабских стран. Почему же в последнее время этому направлению уделяется особое внимание? Российская федерация сегодня и политика страны смотрит на восток, именно на арабские страны, как дружественные страны. Мы стараемся делать так, чтобы всегда это мероприятия проходили. Участниками Олимпиады по арабскому языку стали почти 90 студентов. Олимпиада собрала участников из разных субъектов Российской Федерации. В рамках Олимпиады проходят конкурсные испытания по семи номинациям. Это письменный конкурс, где оцениваются навыки письменной речи студентов, изучающих арабский язык в качестве иностранного. А также конкурс перевода, устной речи, синхронного перевода, аудирование, поэтический конкурс и фотоконкурс «Арабский мир в объективе». Кто будет работать в арабском в арабских странах представляла Россию в этих направлениях. Только люди подготовлены с хорошим знанием арабского языка, культуры страны, обучения и традиции страны. В этом случае мы знаем, что мы обязаны готовить именно таких кадров, чтобы они представляли страну в будущем. В рамках Олимпиады состоялась рабочая встреча первого проректора Казанского федерального университета Риядза Минзарипова и директор Института международных отношений КФУ Рамиля Хайруддинова с важными гостями. Это посол Сирии в Российской Федерации Риад Хаддат, директор Центра международной сертификации по арабскому языку в Марокко Мухаммед Аль-Ханаш и Аташе по культурным вопросам посольства Египта в Москве Аль-Гибали Мухаммед. Гостей познакомились с политикой Казанского университета, рассказали о взаимоотношениях с арабскими странами. Арабская культура, арабские страны, древние историю уже, которая насчет несколько тысячелетий, она, конечно, очень привлекательна и очень интересует наших студентов. Поэтому, я думаю, сотрудничество между нашими странами, в общем, ожидать благоприятные времена, и мы будем ее и дальше развивать. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ прошла третья всероссийская научная конференция «Конкурс имени Льва Толстого». Подробности далее. В стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла третья всероссийская научная конференция «Конкурс» имени Льва Толстого. Участие в конференции принимают ученики с 8 по 11 класс образовательных организаций. Конференция конкурс, потому что это не просто обмен мнениями, это не просто выступление с докладами, и э, там, где ребята просто делятся какими-то своими достижениями, результатами, в своем приобщении к науке. А это конкурс, где определяются первые, вторые, третьи места, лучшие докладчики, лучшие доклады. Конференция имеет широкую гуманитарную направленность и проводится по 11 секциям. Одни из них – актуальные проблемы русского языка, прикладная лингвистика, дизайн и изобразительное искусство. Если мы посмотрим программу конференции, мы можем увидеть очень много интересных направлений, которые интересны на сегодняшний день именно молодежи, так скажем, тинейджерам. И многие из них посвящены в том числе и современной, например, рок-культуре, современным возможностям перевода различных литератур на разные языки народов мира. Конкурсанты проходили два этапа – заочные и очный, по итогу которых собралось 250 участников из разных городов России. Очный тур предусматривал выступление учащихся, представление результатов исследовательской и проектной работы на секционных заседаниях. Победители и призеры конференции будут отмечены дипломами первой, второй и третьей степени, а также им будут начислены дополнительные баллы КИГЭ при поступлении в Казанский федеральный университет. Эльвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз. Университетская клиника Казанского федерального университета представляет собой новый высокотехнологичный метод лечения аденомы простаты. Более подробно смотрите в следующем сюжете. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет. Существует множество различных методов и подходов в лечении данного заболевания. Одно из них – это эмболизация или закупорка простатических артерий, которая применяется в университетской клинике Казанского федерального университета. Гиперплазия предстательной железы – это аденомопростаты, увеличение простаты, которая суживает просвет мочевого канала и не дает мужчинам мочиться. И это заболевание на сегодняшний день очень развивается и уже не только у пациентов пожилого возраста, но и у мужчин более молодого возраста 40-50 лет. В статистике оно проявляется у мужчин к 50 годам у 50%, и к 80 годам уже 90% мужчин. Операцию выполняет специальный рентгеноперационный. Катетером, введенным через лучевую артерию, отыскиваются артерии, кровоснабжающие предстательную железу. Далее вводятся микроэмболы, микроскопические шарики, которые перекрывают кровоснабжение аденомопростаты. Со временем предстательная железа уменьшается в объеме, улучшается мощь испускания. В университетской клинике накоплен большой опыт оперативных вмешательств через лучевую артерию. Нами проводится эмболизация также маточных артерий через лучевую артерию, через руку. Самый большой опыт в положении. И мы внедрили методику эмболизации простатической артерии через руку. Это плюсы для пациента в том, что после операции нет необходимости лежать. Преимущество данного вмешательства в том, что у пациента нет необходимости в длительной госпитализации. Операция проводится в течение часа, а восстановительный период длится всего 2-3 дня. Лилия Талипова, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся. Пока!